И всем привет, с вами чей это очередная, уже 14 часть постройки карты Майнс Руд Сити. Сегодня у нас э, клуб. Да, вот это клуб. Вот такой вот он. Давайте его облетим, я вам покажу что да как. И начнем мы, пожалуй, вот с этой непонятной хрени. И я вам расскажу, что да почем. Значит, клуб я пытался построить, как у нас в городе стоит клуб. Может, кто знает, клуб Мираж. Вот там стоит подобная фигня, тут, короче, стенд такой, на котором, ну, стенд, афиша типа, или как-то хрень называется, черт его знает. И вот она вот подобным образом выглядит, ну, только она чуть повыше, и вот эта штука тоже есть. Тут еще даже камера стоит, я лазил. А, Идем дальше, вот крыша, она вообще ни хрена не похожа. Ну, если так, чисто чуть-чуть только, отдаленно вообще, перед, только похож на... Клуб, который у нас в городе так Нет а, Вот она, в общем, вся такая Из себя квадратная Она, он, клуб, клуб же он Вот он весь из себя такой квадратный Ну, с такими Уголками там чуть-чуть Вот Крыша вот такая вот а, Не знаю, но мне кажется, что мне крыша Это что-то напоминает, но я не знаю, что Что-то очень знакомое Ну, короче, тут а, звездочная ну, посадочная Блин, как эта хрень называется? Да. Ну, короче, для вертолетов. Ну и, в общем-то, да, вот это весь вид. Квадратный такой. И давайте уже, пожалуй, зайдем внутрь. Клуб я назвал Тартл, Тартила, блин. Короче, черепаха. Потому что он реально похож на черепаху. Это, короче, эти такие штуки, когда проходишь, она пикает тин-тынь-тинь. Ну, типа металлодетектор. Во, да, металлодетектор, точно. И вот как выглядит клуб изнутри. И, пожалуй, давайте мы начнем с. Ну, давайте справа мы начнем. А, значит, тут у нас туалет. Тут туалет. Ну, толчок должен быть в каждом клубе, где же еще проблеваться можно будет потом. Тут вот несколько кабинок. Такие все вот из себя. Обычные. А, значит, тут у нас подъем на VIP-зону. Ну, на так себе VIP, конечно. Пытался что-то сделать, я не был ни разу в клубе, я не знаю, как там что выглядит, а картинки в интернете мне не особо помогли. И снизу тоже вот тут посидеть, тут коктейльчики поставить, если что, и поваляться. Идем дальше. Это, короче, здесь как бы... Ну, короче, тут сидят люди, и столики, и вот это сидушки, они тут сидят. Короче, вот почему они тут, зачем тут сидят, ну тут похавать можно, если хавка есть тут. А здесь, короче, сцена, вот такая сцена, здесь вот есть подъем на сцену здесь сцена зеленая, я не знаю, почему я зеленую сделал просто захотелось там еще вот такие вот подсветка это, короче, типа занавес или хрен его знает надеюсь вам видно, но он красный такой вот тут мы заходим, тут, короче, подъем на <coughs> извиняюсь подъем на крышу и вот так вот он выглядит ну, на крыше мы уже были, то есть видели, как она выглядит Поэтому давайте пойдем уже э, вниз, то есть что у нас тут, сверху или снизу, давайте начнем снизу, пожалуй, потому что нам возвращаться все равно. Тут у нас пустые кабинки, я не знаю, я хотел сделать туалеты, но только думаю, блин, туалеты есть, причем даже не одни, ну, я не знал, что здесь сделать, и поэтому просто оставил пустыми на ваше усмотрение. Ссылку-то все на карту оставлю, можете делать что хотите, хоть, блин, взорвать тут все к чертям собачьим, это, короче, черный ход, и правда черный. Вот так он открывает. Вот так он открывается. Звезды или кто там будет выступать, короче, заходят, чтобы их не разкидали не раз. не раз кидали по частям фанаты или как их там. Ну, короче, я думаю, вы поняли. И вот тут, короче, они сидят. Ну, звезды я имею в виду. Ну, блин, артисты, певцы и все такое. Тут у них туалет личный такой, короче. А тут они сидят, тут у них вот телек, там балкон балкончик с видом на все что происходит и сейчас мы пойдем дальше а, так спускаемся так дальше у нас идет получается бар ну вот такой вот бар да и, вот стульчики такие вот я сделал даже платформу чтобы если на них сядешь то было как-то это более-менее нормально а то необычно Многие делают, когда стульчики вот такие ставят, ну, то есть две вот такие хрени ступеньки вот таким вот образом, то получается, что они выше вот этих вот нижних блоков, и получается как-то тупо. Я постарался сделать как-то более-менее, что ли, но все равно. И вот здесь вот так вот бармен, короче, стоит и раздает всем лещей. Да. И вот, собственно, все. Нет, не все, шучу. И здесь еще, короче, этот диджейская будка, или как это называется. Ну, в общем, тут диджей вот такой вот, с такой вот аппаратурой, да, много тут не на диджеишь. Стоит и е -е -е -е, раздает, короче, всем лещей тоже. Здесь я тоже думал что-то сделать, но что-то не что-то не придумал, что здесь можно сделать. Думал тоже, типа, как вот там випку сделать, но почему-то передумал. Слишком близко к диджею, наверное, слишком громко, и еще я ну, хотел поставить везде, короче, вот такие вот нотные блоги по углам. Но подумал, блин, ладно, пофиг. Глядишь, может, когда я выложу карту, они будут тут стоять. Ну, и теперь мы были везде, и теперь самое главное — это танцпол. Если вы заметите, то танцпол у нас... Э -э Горит. Ну, то есть... Вот так вот он переливается... Почему-то вот здесь не работает Я не понимаю, почему а, Так, секунду Что ж, продолжим а, Я тут посмотрел, у меня тут не палатки небольшие были Тут, короче, идет вот Оно по кругу идет, по часовой стрелке Да Еще вот здесь вот Вот эта вот часть Она тоже как бы идет, но, блин Не совсем Она не работает а, Она моросит жутко, я не знаю, почему я делал уже, ставил там кучу всего. Давайте я вам покажу весь внутренний механизм. Сейчас. Э, вот. Спустимся. И, короче, тут вот такой вот он. Я думаю, многие с ним уже знакомы. Это все основано на повторителях. Вот. Вот он. включенный механизм. То бишь повторители и все. Мигающий Redstone. Э, вот он ведет, короче, передается на поршень, который двигает. Э, Ред камень, то есть камень редстоуна. Короче, ребят, у меня вылетел Майнкрафт. Он не то что вылетел, он крашнулся просто нахрен. Поэтому, если вы скачаете эту карту, то ни за что, никогда не спускайтесь под этот танцпол. Или что это вообще может быть? Ну, суть вы поняли. В общем, на этом все. С вами был Черри. Подписывайтесь, ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Всем удачи и пока!